Здравствуйте, дорогие друзья! Канал Центр Доктора Блюма с вами. Мы продолжаем передачи из цикла Коронавирус Аналитика. В студии профессор Евгений Блюм. И сегодня мы продолжим разговор о различных аудиториях, о различных группах риска. И в прошлой передаче мы уже открыли разговор, посвященный предпринимателям, бизнесменам, руководителям, и, в общем-то, выделили их в отдельную группу, что многими воспринимается как несколько необычный подход. И я думаю, что вот тут я, мы как раз и решили посвятить этому специальную передачу, для того, чтобы подробнее разобраться в теме и показать, что это не просто как бы игра на публику, а в этом действительно есть конкретная физиология и большая специфика. Вот смотрите. Вот такая очень необычная пандемическая ситуация. Вот так отреагировали на это люди, вот так отреагировало на это правительство разных стран, вот так отреагировали разные страны, вот так на это отреагировал бизнес. Естественно, что в этой реакции... Мы всегда говорим, есть доля неизвестного, а все неизвестное, не знаем, что думать, не знаем, что делать, не знаем, что предпринимать. Так вот, когда предприниматель не знает, что делать и что предпринимать, для него это реально стрессовая взрывная ситуация. И когда эта ситуация держится уже далеко не первую неделю, а больше месяца, для них это некое ожидание, вот-вот что-то начнет меняться. Постоянное ожидание, это постоянное желание разгрузиться и разрядиться, и как бизнесмен будет разряжаться в этой это либо через алкоголь, это либо через какие-то выплески эмоциональные, или через какие-то, какие угодно действия и так далее. Но это же не снимает стресса, потому что ситуация продолжается это первое. Второе, это бизнесмен понимает, что он как минимум один на сто, что он обладает определенными особенными качественными навыками, которые его позволяют реализоваться в предпринимательском ключе. Но с другой стороны, это его социальная самореализация, но биологически он себя воспринимает совершенно среднестатистическим и обычным человеком. Как но... получается такая странная дилемма, то есть казалось бы все-таки биология и социальная должна быть связана, что происходит? А и... потому что в одной семье может быть один брат бизнесмен, угу. а другой брат от того же мамы жизни. и папы он будет просто, ну я не знаю, ботаником или хорошо. ученым или еще кем-то, он будет жить на расслабоне, вот. И... Ученый живущий на расслабоне так. А, а как, ну, а ну, что они делают? Ну, они отрабатывают гранты. Так, хорошо. Ну, ясно, вот. зрители, зрителей ученых немного, поэтому можно называть. называться. Ну, вот. В их сторону. Ну, и вот теперь получается, штыку. что. Он же такой же, как от тех же родителей. А это это его генетика, генетика, физиология, его общая генетика, детство, детство и все остальное. Но это же и делает его особенным то, что он на, живет по-другому. Ведь его особенным делает его стиль, ритм и образ жизни, его отношение к вещам и вот этот социальный фактор, где он реализуется. Он накладывает отпечаток на его биологическую сущность. И эта биологическая сущность, она часто не может энергообеспечить вот этот запрос, вот этой вот личности. Примерно год назад мы беседовали с Эдвардом Розинским. И он мне презентовал свою книжку «Культ личности». Вот. Я ему объясняю, что культ личности ⁇ это не совсем понятно. Это отношение к личности с те, тех людей, которые его возвеличили. А когда мы говорим о нем, мы говорим о масштабе личности. И мы говорим, масштаб личности может быть деревенского уровня, городского уровня, уровня страны и мирового уровня. Представляете масштаб личности или бизнесмена мирового уровня? Какие огромные у него контактные поверхности, как, как, какого масштаба он принимает решения. А сущность-то у него остается та же, тело-то у него та же, тоже. Энергогенерирующий механизм в его теле тот же. А расходы... И поэтому здесь все то же самое. То есть конкурентная среда и неопределенность Конечно, и, да, и да. расширение контактной правильности. То есть ты, в принципе, сейчас как раз и говоришь о том, что по сути... Ос основной профессиональной вредностью бизнесмена как такового является расширение социальных контактных поверхностей, которое должно обслуживаться все тем же относительно ну, стандартным, единичным биологическим организмом. И вот тут как раз и возникают те самые нюансы, назовем их психосоматическими, каким угодно, то есть как ты бы хотел это поподробнее разъяснить. Почему так популярен среди бизнесменов, вот эти вот энергозатратные виды спорта. То есть соревновательные, триатлоны, аэрмены и так далее. Так, да. Триатлон, угу. аэрмен и так далее. И даже, ну, ну более... Самоиздевательство, назовем их ну, простым, да, простым, да, простым человеческим языком. Все прямо, они делятся на это. Почему угу. они так активно по черным горам пытаются ездить на лыжах, почему они летают на парашютах и дельтапланах и так далее, что им не хватает? А им не хватает адреналина. Адреналин, я имею в виду, когда игра со смертью, это адреналин. И когда вскрываем запасы и резервные баки бензина, это тоже адреналин. Когда приходит на смену второму дыханию, третье дыхание, это уже через «не могу», это уже на резервах и всем остальным. остальном. То есть, они вскрывают вот эти резервные баки энергоресурса, и, как правило, это происходит у людей, которые 30, 35, 40, 45 а и так далее. А вот так. цель… Им не хватает энергоресурса, с одной стороны, и они вскрывают вот эти баки бензина, баки энергоресурса, и однажды, распавхнув эту дверь, они поняли, что там, в этих сокровищницах организма, еще много, что можно То есть, вытащить. по сути, ты можешь сказать, это мы можем до какой-то степени сравнивать с ядерной реакцией, да? То да. есть, это по сути, вот у нас есть скажем так, химические реакции обычного уровня. И если очень сильно копнуть и создать вот эту напряженную ситуацию, можно расщепить, вскрыть, вскрыть, да. вскрыть и высвоить оттуда да. новые запасы энергии. То есть, по сути, ты именно вот этот момент рассматриваешь парадоксально, что энергорасходные, казалось бы, подходы, по сути, являются вскрывающими вот эти новые вот уровни подвалы вот этих энергозапасных как бы механизм. Mm. Теперь вот интересный момент. Что Но хорошо это или плохо? То есть, или это есть какой-то запрещенный НЗ, который, в общем-то, не стоит Но, трогать? во-первых, нужно понимать, что все неприкосновенные запасы, они, и, они же не просто там лежат, как сокровище где-то закопанное пещере в пещере. Пещери, Да, mm. они используются. Только обычный организм использует эти резервные энергоресурсы на процессы самообновления, самовосстановления, на защитные механизмы и так далее. То есть это невидимые процессы. Кто-то это обслуживает, и это достаточно огромный объем работы, который производится и остается за кадром. Это же по другую сторону проявленности. То есть это вот и есть, скажем так, Туда, куда идут вот эти энергоресурсы, которые у нас есть в запасниках. Что значит в запасниках? Они, мы их не можем без какой-то стрессовой ситуации использовать. Тот самый триатлон и прочее как бы под псевдопосылом оздоровления, правильно? Да трудно даже ну, ну, сказать. Как бы был они не доказывают. Ну, понятно, что они подсушиваются и все, но цель у них, скорее всего, доказать себе и поднять себя на новую планку морального, морально-волевой самооценки своих каких-то резервов, там да, жизнь на полную мощность. Там же много еще таких выражений, угу. которые он сам себя возвеличивает тем, что он такой молодец, и это же еще выкладывается, это еще афишируется. Мало кто... А здоровье, оно любит тишину. Здоровье есть, любит... Это, вот, пожалуй, и есть ключевой момент, который мы сейчас как раз перейдем. То есть, вот твой базовый посыл. Здоровье это частная жизнь, а здоровье любит тишину. Да. Оно не является каким-то избыточно красивым и элегантным. То есть, это твой базовый посыл. Потому что Вообще это накопительный вариант, это не разовый, оздоровление это всегда накопление, это всегда суммация, это всегда переход количества в качество. И просто так взять по мановению желаний оздоровиться или восстановиться или вылечиться, это таблеткой можно, раз и нет боли, раз и мы на подъеме, хотели спать, а тут запрыгали. Здесь вопрос другом, оздоровительные и реабилитационные, восстановительные методики, они все равно находятся в, в границах биологических процессов, биологических законов. Мы можем их форсировать. Я вот часто задаю вопрос, мне приходят, говорят, а я хочу, а у меня нет времени. Я говорю, ну ладно, хорошо, с твоими проблемами. Мне сколько лет болеешь? 20. Хотя бы один день на год жизни и год с этими проблемами дай, и это будет уже 20 дней или 3 недели. А если мы возьмем 2 дня на год проблем, то это уже будет 40 дней, полтора месяца и так далее. То есть мы всегда, а мне же еще говорят по-другому, что я плачу, давай быстрее. А я не могу быстрее. Я и так настолько сжимаю за счет внешнего энергоресурса вот процессы самовосстановления. Но им-то надо бежать, им надо заниматься делами, им надо делать бизнес. И мы говорим, что бизнесмены это вообще особый пласт людей. Это вот когда мы говорим про двух братьев этот может быть энергоэффективным, а этот не может. У этого инстинкта самосохранения не взорвано. Мы же вообще конвертируем здоровье в нечто. Мы конвертируем здоровье в знания, мы конвертируем здоровье в деньги, мы конвертируем здоровье в служение и так далее. Мы всегда конвертируем ресурс здоровья в нечто. Но Степень этой конвертации, цена этой, переходные коэффициенты совершенно разные. Я поднял не зря вопрос бизнесменов. У нас есть медицина для пожарников, для военнослужащих, для летчиков, для космонавтов, для кого угодно. А вот медицины для сообщества бизнесменов и врачей нет. Я думаю, что как раз вот на этой позитивной ноте, санатории для бизнесменов, представить себя в санатории и начать делать уже сейчас как бы конкретные упражнения с одной стороны и в первую очередь начать перестраивать мышление, я думаю, это и есть базовый урок, который мы можем сейчас извлечь из текущей передачи. А еще, когда мы говорим о бизнесменах, мы говорим и вот о чем, что есть методики оздоровления, когда Одно дело само оздоровление сам себя, но есть и другие методики уровням выше, когда оздоровлением вашим могут заниматься другие люди. Это отдельная тема. И здесь я могу только посоветовать, что называется, начать с самого с азов, то бишь начать с того, чтобы приобрести книгу «Биомеханика» и начать вообще-то, можно даже на сайте издательства начать читать ее с введения, потому что уже введение дает те самые ключевые идеи капитализации здоровья. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу, и у нас еще достаточно много интересных тем, когда мы будем продолжать извлекать аналитические уроки из текущего коронавируса.